Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы уж извините за начало моего такого обзора. Не очень удачно, ну просто надо настраивать камеру. А теперь я хочу немножко поговорить о кремах Невской косметики. Что мне нравится в кремах Невской косметики, это их уникальный состав. Состав, конечно, исключительный, состав необычный, и я хочу рассказать, с чего все это получилось. Конечно, говорю, когда возраст уже переваливает за определенный промежуток времени, то надо уже менять свои привычки по уходу, то есть уже резко изменяется внешность. Вот мне, очень, мне очень понравилось, я смотрела передачу с участием Татьяны Васильевой, вы знаете, она выглядит просто суперски, вот она правильно сказала, говорит, вы знаете, говорит, возраст пришел, да, пришел, говорит, я не ожидала, но я, говорит, это пережила. В принципе, это переживает каждая женщина, и вы молодые, красивые, симпатичные, вы тоже, говорю, если вы считаете, что до вас это, э, как вот до луны, поверьте, это придет тогда и, и во столько, и настолько быстро, что вы даже оглянуться не успеете, и причем, говорю, это будет всегда Тогда, когда вы больше всего этого не ждете. Итак, я очень много экспериментировала с кремами. Я много, много перепробовала кремов. Я перепробовала крема и в Роше. Конечно, я осталась очень недовольна. И я уже говорила, что осталась я недовольна их маркетинговым планом. Ну, маркет, по маркетинговому плану, понимаете, их ценовая политика, она основана, собственно, на том, что нас просто разводят как лохов. Убедившись в том, что наша отечественная промышленность ничуть не хуже выпускает великолепные крема, также я убедилась в том, что вот есть у нас такая чистая линия. Так вот, дело в том, что косметика Ивраши ничуть не лучше нашей косметики чистой линии. Ни кремов, ни... Допустим, вот мне очень понравилась вещь, которая э, смывает косметику для смывания макияжа с экстрактом хлопка. Я могу сказать так, что я больше ничем другим пользоваться не буду. Ивраши мне прислали, прислали двухфазную смывашку, мне она не понравилась. В общем, мне этот эффект очень не понравился. Но мне очень понравилось, понравилась жидкость для снятия макияжа именно чистой линии. А теперь от чистой линии я сначала перешла к продукции «Фабрика Свобода». Я осталась очень довольна этой продукцией «Фабрики Свобода». А теперь хочу поговорить немножко о фабрике «Невская косметика». знаете, я чисто случайно купила себе «Невскую косметику». Просто оказалась в магазине... И вы знаете, я когда проходила, там все время чистая линия лежала, все я сюда подходила, и вот как-то вот небольшой был ассортимент в том в продукции, в этом ТЦ-линии, но они лежали рядом, и я все время посматривала, посматривала. А потом, когда начала писать отзывы, я почему-то столкнулась с, креном, с кремом лимонно-ланолиновый. У меня была проблема с руками, ну сохли руки, потому что на кухне возишься, с порошками возишься, руки Рок, начали сохнуть. А почем определяется возраст женщины именно по рукам. Когда я пользовалась косметикой и в Роше, хочу сказать, что очень замечательный крем у них, самый простецкий крем, который не всем предлагают, буквально за одну цену два крема. Это крем для рук эффект был просто потрясающий и я естественно конечно же я очень долго искала вот аналог именно этому крему потому что я верила что если у нас есть такая продукция чистой линии я верила что крема для рук у них тоже есть но как ни странно у чистой линии крема для рук мне совершенно <coughs> не понравились я начисто отмела из чисто ленивских продуктов все крема для рук там четыре вида крема и с ромашкой из календулы и с ахинацеей из с алоэ и я перепробовала все и отмела начисто. На моей коже это совершенно не впитывалось. То есть, ты мажешь крем, все равно вот эта вот корка остается, вот эта вот мать остается, липкая остается. То есть, мне это не подошло, мне это не понравилось. И вот меня задел этот лимонно-глицериновый крем для ук. Я почитала отзывы, тем более там были девчонки, которые, с которыми мы общались. И я прочитала очень даже хорошие, очень даже полезные отзывы именно об этом лимонно-глицериновом глицери, креме. Я решила его купить. И вот когда я в очередной оказал, раз оказалась в линии за покупками, когда я приехала, я увидела этот крем, и вот тут я сказала, думаю, ну, в конце концов, ну, 35 рублей есть 35 рублей, или 39 рублей он стоил, в общем, не помню, но Ой, ну, дешево, дешево, как бы так сказать. Но, вы знаете, если делать каждый раз покупки, вот такие дешевые, и каждый раз это все выбрасывать, тоже не хочется. А потом через силу пользоваться тоже не хочется. И вот поэтому я тянула, тянула. Но когда прочитала отзыв э, девочки, которые, с которой мы очень хорошо общались, и я, в общем-то, ее отзывам верю, вот она меня своим отзывом вполне убедила в том, что мне его надо купить. Я решила попробовать. Вы знаете, я попробовала. Могу сказать, что мне не понравилось. Я, я осталась равнодушна. То есть, чем мне понравилось? Крем великолепный. Вот сейчас он у меня здесь. Вот, вот этот крем. Лимонно-глицериновый. Вот такой из себя тюбик представляет. Вот, вот такой вот тюбик. Но по составу, что они нам предлагают в составе? Экстракт лимона, глицерин и вазелиновое масло Кстати, вазелиновое масло в косметологии часто используется Вазелиновое масло идет для смягчения Для чего идет вазелин? Идет в основном как основа во всех лечебных мазях Вазелин идет как основа для лечебного какого-то вещества Так и здесь то же самое Значит, для чего используется лимон? Для чего используется лимон? Лимон используется для отбеливания лица. Девочки, знаете, что если, допустим, вы очень сильно перезагорели, если, допустим, руки очень сильно перезагорели летом, вот я, кстати, буду пользоваться теперь и самим лимоном, и вот лимонно-глицериновыми кремами, в любом случае, именно для того, чтобы чтобы восстана восстанавливать цвет своих рук, потому что мне, допустим, не нравится, когда у меня руки коричневые. Я всю жизнь как-то так получалась до тех пор, пока я не стала пить БАДы, и у меня не восстановилась кожа полностью, я не загорала. Вы знаете, я вообще летом не воспринимала солнце. Я ходила летом белое, как снег я не знаю почему это было я не знаю в связи с чем это связано вот когда я начала пить бады и вообще перешла на бады лечение я сама врач вот, и я перешла на лечение бадами то я естественно ну, тут уже тут уже я как врач смотрела на все это но я заметила такую вещь что летом я стала мухлого цвета. И у меня, у меня то у меня загар был такой красный. Знаете, как обгоревший. Вот такой вот красный загар, некрасиво. Вот. Но я вспоминаю себя летом, когда я шла в телесного цвета платье из натурального шелка, и у меня кожа была белая. Вы знаете, это так классно смотрелось летом. У меня такого же цвета были босоножки, такого же цвета сумка. И у меня льняного цвета волос. И вообще мне сказали, что говорит снежная королева идет. Мужчина какой-то шел. И говорит, ну, наверное, наверное, она говорит, с севера к нам -то только что приехала. Ну, мы посмеялись, посмеялись и разошлись. А вот сейчас я заметила, что у меня кожа начала темнеть. И именно благодаря тому, что я использовала БАДы. То есть, благодаря тому, что я использовала БАДы, однако же, БАДы мне исправили кожу. То есть у меня нет никаких аллергических реакций на моей коже нету э, никаких не возникает никаких воспалений но как не возникает но ну, иногда бывает конечно там допустим рукой что-то тиранешь или где-то вот как-то поранишься может пыль в лицо там где-то да бывает но воспаление проходит очень быстро совершенно бесследно кожа хорошо восстанавливается и она очень даже хорошо выглядит и таким образом мы продолжим э, рассказ э, и о дневской косметике. Значит, я попробовала этот глицериновый крем. Хочу сказать сразу, он мне хорошо смягчил руки, но ничего более. Вот просто руки как были, так и остались. Такого эффекта, как я пользовалась кремом и в Роше, у меня от лимона глицеринового крема нету, Но они прекрасно смягчают руки. Девочки, кому нужно по работе, чтобы постоянно пользоваться кремом, смягчать? Девчонки, самый лучший бюджетный вариант. 30 рублей. У вас руки смягчены, у вас руки отбелены. Просто замечательные, просто великолепные. Вот. Но я не расстроилась, потому что я сама по себе, по натуре своей, экспериментатор. Я решила дальше проэкспериментировать. Мне очень хотелось бы... Я знала, что у них большой ассортимент продукции, но дело в том, что в этой линии лежал очень небольшой... Я, вы знаете, я буквально пальцем в небо ткнула. И что я ткнула? Я взяла крем морковный, и я взяла крем виноград. Вот, вот этот виноград. Могу сказать, что я не то чтобы вот ткнула пальцем, я выиграла... Но такой просто выигрыш, вы знаете, я теперь говорю так, что каждый крем нервской косметики это как какое-то открытие. Это как, нобелер, как, как будто открытие для Нобелевской премии. Значит, во-первых, во в чем достопримечательность вот этого крема? Вот один я уже допользую, тут еще один полный уже лежит. Я его взяла, мало того, что один использовала, взяла другой. Я почитала состав составе что написано? Экстракты, значит, что содержится? Экстракт моркови, то есть в данном креме, в данном креме содержится не какой-то витамин А, ретинол ацетат, или витамин Е, химический элемент, вот понимаете, как повторение вот этого витамина, потому что наша наука не может повторять э, витамины, витамины еще имеют пространственную ориентацию молекула витаминов, а наша наука ее не восстанавливает, восстанавливает она только просто химический состав. Но но помимо того, что есть химический состав, есть еще пространственное расположение молекул. Отсюда мы и говорим, что усваивается или не усваивается. Если пространственно молекулы расположены не так, как полагается нам, то есть в изомерной степени, то есть в двухмерном пространстве, то эти крема и вот этот раствор вас впитываться не будет. Вот этот крем морковный, он содержит сок моркови. Вы понимаете, что это очень важно, он содержит сок, то есть никаких элементов, никаких витаминов А из него не выделялось, то есть это не то, что это где-то повторили синтетическую структуру чего-то, они просто отжали морковный сок, обработали и ввели его в состав крема. Девочки, это очень чувствуется. Я когда принесла домой. Дальше я читала значит, книги Левашова, и вот он очень правильно описал одну вещь: что если вы живете тропической зоне пользуйтесь теми растениями, которые там растут. Если вы живете в средней полосе, то пользуйтесь теми растениями, которые тут растут. Понимаете, просто наша генетика, она предрасположена, мы живем в этой полосе, мы растем в этой полосе, климат на нас действует именно этой полосы, но какой нам кокос, какие нам бананы, если мы, извините меня, живем в России». В России бананы не растут, но у нас растет свекла, да, растет и виноград может расти, я уже убедилась что у нас растет виноград, это солнечная ягода. А морковка – это вообще наш продукт. И вы знаете, я вот здесь вот запала на морковку, и я решила начать с морковки. В общем, что я сделала, я начала пользоваться, прямо вот обильно наносила, прямо на щеки, на лицо, потому что уже, слава богу, возраст дает себя знать. И я обильно наносила себе вот этот морковный крем на лицо. Вот он впитывался. Девочки, такое ощущение, что я прямо как угадала. Он впитывался моментом. Я немножко похожу, там, допустим, что-то на кухне поделаю. Дальше. Я опять этот крем. Он опять впитался. Короче, вот за тот день я, наверное, раз в пять или шесть, вот буквально с перерывом, но ну, я не знаю, я не засекал эти перерывы. Впитался, он походил, что-то сделал. Я опять, но ну, я чувствую, что кожа принимает, и чувствую, что вот, ну, э, ну, можно еще дать коже. Потому что когда кожа насыщена, особенно жирными кремами, девочки, вы это почувствуете сразу. Не надо вот вы, ах, вот написано в инструкции два-три раза. Вы смотрите по своей собственной коже. Не надо читать инструкции. Ваш организм не подлежит никаким инструкциям. Каждый организм он индивидуальный, и никакая инструкция, никакое раз-два-три не заставит на раз-два-три у вас не будет нормальной кожи. А вот у Ленки вот такая кожа, вот и я себе такой не будет такого у вас генетики разные. У вас заболевания или Здоровье у вас совершенно разное, у вас организм абсолютно разное. Реакция иммунной системы абсолютно разная. Состояние кожи девочки зависит от состояния иммунной системы. У меня иммунная система в полном порядке. И совершенно недавно я об этом абсолютно убедилась, когда я ходила снимать вот как раз наш собор, вот, я, меня продуло там. Хоть я была и в шубке в меховом пальто, э, я была и в шапке, но меня продуло. Я пришла домой, я не могу понять, думаю, что меня, меня очень страшно зазнобило, вот, буквально к вечеру. Такое было со мной впервые, но я очень обрадовалась, поэтому я сейчас вот вижу, что и кожа у меня в порядке, вот что бы ни было, что бы ни простывала, но после болезни моя кожа мгновенно восстанавливается. И вот я меня зазнобила, и вы знаете, что уже к вечеру, где-то часов семь-восемь, я уже чувствую, у меня тридцать восемь и восемь. Не 39,5, как обычно, а 38,8. То есть, что такое температура? Ваша иммунная система бросает все э, вот эти цит... цитокины, клетки, направленные на уничтожение микробов, она бросается внутрь, но это сопровождается повышением температуры. Организм защищается, повышает температуру, микроб температуру не выдерживает. Вдобавок ко всему, клетки цитокины его убивают, киллеры так называемые, э, цитокиллеры. Вот. И когда все, процесс закончен, температура сама собой спадает, девчонки, вы не представляете, я легла, но я имею, я имею привычку не сбивать в первый день температуру, так делала моя мама, так делаю я, и с детьми я делаю точно так же, температуру в первый день мы не сбиваем, естественно, только одно, если температура выше 40 Температуру сбивать однозначно. Но, не, но ни в коем случае не вздумайте аспирином. Аспирин собьет температуру, через полчаса вот температура будет еще выше. То вы убьете ребенка или тем более себя. Я уже испробовала на себя, вы знаете, девчонки, я говорю, это, это очень опасно. Температура это такое плохо, когда ее нет, но еще хуже, конечно, когда она есть выше 40. То есть организм, если поднимается, то у меня стабильная температура поднимается в 39,6. Выше она не поднимается, а тут вдруг было 38,8, вот она продержалась, ночью у меня температура, я мерю, у меня 38,8, но я не испугалась, думаю, ничего не буду пить, никаких не антибиотиков, мы сразу, если что, сразу бежим за антибиотиками, нет, никаких антибиотиков, ничего и не пила, я легла спать, когда я проснулась утром, у меня температуры не было, чувствовала я себя просто прекрасно, я так и не почувствовала того, что у меня где-то что-то вот заболело или вот не было такого. Но у меня резко поднялась температура. То есть я поняла, что я простыла. У меня ни, со, ни соплей не выделилось, ни гайморит не появился, ни голова не разболелась. Ничего, поднялась сразу температура. Я кашлять не стала. Вот то, что у вас начинают сразу сопли появляться, это говорит о том, что нет иммунитета. Потому что самое первое, кто реагирует, это слизистая носа. Она вдыхает и именно на поскольку вот это вот все, поэтому вот это все отступление вам именно к тому, что иммунитет играет очень важную роль в состоянии кожи. И я поняла, что моя кожа поэтому начала реагировать на все просто великолепно, поэтому даже простецкие крема, даже самые простые великолепные крема на меня действуют просто потрясающе. Но морковный крем, меня просто во-первых, он очень интересного вот такого желтенького цвета, вот, я вам здесь мажу, показываю. Он очень прия... он очень хорошо пахнет. Они не парфюмированы. но парфю... парфюмированы, но очень-очень в меру. То есть, вот он и пахнет морковкой. Он не пахнет вот этим парфюмом. Вообще, вот это идиотизм, парфюмировать крема. Вот некоторые, вот, не запах не нравится. Девочки, у крема главное действую... действующее начало, а не запах. Далее, что у нас еще здесь содержится? И самое главное, самое, что не есть, что каждый крем содержит оливковое масло то есть они практически все вся невкая косметика построена на оливковом масле а оливковое масло это просто замечательная вещь это просто отличная вещь и она замечательно справляется вот со всеми делами то есть масло коже нужно обязательно вы заметите что даже вот даже под солнечным маслом вы будете себя обрабатывать или вот вспомните вот в фильмах индейцы допустим они Поели мясо вот это, и потом раз, все это, на волосы, на лицо. Это мы думаем, что они грязнули. Ничего подобного. Животные жиры. И вообще жиры, они прекрасно понимали, что волосам нужно питание. Вспомните, морепейное масло, касторовое масло и так далее. Они маслом обрабатывали руки. Я вот, кстати, одно время очень любила куриным жиром. После разделки тушек курицы, вот куриным жиром, прямо на руках, девчонка впитывается девчонки впитываются великолепно, и великолепно кожа потом себя чувствует после этого. Вот что еще содержится в этом морковном креме? Великолепный крем, очень рекомендую. Содержится витамин Е. Вот, витамин е тоже является как бы для кожи вот вы видели что серия балет свободовских кремов она болит это крема для ну, тональные крема я вообще никогда не пользуюсь тональными кремами они мне не, не нужны никогда мне не было необходимости тонировать свое лицо но витамин е вводится для питания для хорошего структурирования кожи то есть это как и витамин а они а и еще учтите витамин е и витамин а это это жирорастворимая крема. Вот почему сюда вводятся масла. Поэтому если не будет масла, витамин А не растворится и не подействует, он вот с транзитом выйдет из вашего организма и все, хоть вы на что его наносите в сухом виде, в водяном виде, это жирорастворимый витамин, будет он в жиру, поэтому когда едите морковку, запейте глотком масла, либо помаслите, потому что иначе он просто как щетка вычистит вас и все, а витамина не отдаст. Ну зачем вам такое? Пусть и как щетка чистит, и витамины отдает, это все, все будет замечательно. Дальше мы переходим к крему виноград, вот я купила я купила этих два крема чисто интуитивно. Я взяла этот и этот, допустим. Думаю, дай попробую. Но написано тоже, что виноград для нормальной комбинированной кожи. И, значит, виноград да уже для зрелой кожи. Но они не пишут как бы так для старой кожи, а пишут для зрелой кожи. Да, действительно, действительно тоже находка. Мы читаем, что содержит. Содержит значит, экстракт белого винограда, то есть сок белого винограда. Вы не представляете, какая прелесть. Содержит глицерин. Глицерин хорошо смягчает козу. А также содержит оливковое масло и содержит и содержит алантаин алантаин очень часто употребляется в мужских кремах, именно алантаин способствует гораздо большему быстрейшему заживлению всяких порезов, воспалению и всего прочего короче, вот этот крем можно использовать мужчинам, как крем после бритья. У меня муж сейчас использует, я его просто все-таки заставила. Вначале очень сильно брыкался, вот. но когда вот сейчас он уже увидел эффект, я, я тоже вот этим кремом, короче, я купила и морковный, и вот этот крем у меня уже третий крем, морковный у меня тоже третий крем, и, и еще по вот этому крему морковного и винограда лежит. То есть все остальные я, я взяла по, просто новые пробовать. А вот эти крема я купила обязательно, потому что у меня Получилось так, что я накупила себе жирных кремов, а мне нужны крема уже с легкой текстурой. Вот эти крема очень легкие. Вот этот крем еще легче, чем морковный. Он впитывается великолепно. Вот дальше, вот он вот такой консистенция. Не хочу вот сейчас очень много его накладывать на руки. Мне просто жалко, не хочу его. Вот он очень легенькой консистенции. Он очень хорошо впитывается. Он буквально вот на масло, сейчас вот я посижу, минуту с вами поговорю, он впитывается моментом. Короче, я что сделала? Я делала морковный в перемешку с виноградом. Опять потом морковный, опять виноград. В общем, короче, в первый день я как пришла. И вот в первый день я использовала вот столько морковного и столько же крема виноград. Девчонки, это было классно. Я это делала чисто интуитивно, еще не видя результата. А потом, когда я начала краситься и наносить, взяла тональный крем, как бы для, ну как, по инерции взяла, ну я обычно им... Сейчас пользовался и тональный крем я не тонирую кожу, я говорю я не пользовался, просто у меня оказался тональный крем черный жемчуг, который очень хорошо мне кожа вот после кожи после него была просто классная и вот он мне эту кожу очень хорошо держал, очень хорошо восстанавливал и я этим кремом пользовался только для того, чтобы иметь ну возможность восстанавливать, потому что когда я потом смывал этот тональный крем, у меня кожа была великолепного оттенка, отличный просто вот я вы знаете вот нонсенс получился, я Прокрасилась вот этим тональным кремом, потом его смывала, делала макияж, чуть-чуть слегка припудривала и шла куда-то на выход. Вы, вы представляете, вот до такой степени и это наша промышленность. Вот. Итак, с этими кремами мы покончили. Вот Это замечательные вещи, это замечательная замечательные крема. А дальше я уже, конечно, начала экспериментировать. Следующий крем, который я купила, это абрикосовый. Вот тут, конечно, у него удивление не было предела. И сейчас я объясню почему. Ну, во-первых, крем содержит экстракт абрикосовых косточек. Не экстракт, а масло абрикосовых косточек. Сейчас читаем. Активные вещества, масло абрикосовых Девочки, масло выдавлено из косточек, вот есть, вот почему там масло винограда, я вот думала, но ну, там просто экстракт самого белого винограда. Я думала, там масло винограда. Но там тоже ничего. Виноград очень целебная штука. А здесь именно масло из персикового. Вот персиковый кремник с персиковыми. Вот масло косточек вообще оно очень целебным свойством обладает. Я, когда начала принимать БАДы, так вот там был такой БАД-антиокс, и он состоял из. Из масла виноградных косточек. Вы знаете, он совершенно классно, потрясающе восстанавливает сосуды, препарат разработан для сосудов. У меня нет никаких проблем ни с варикозным расширением, несмотря на то, что вот по мне видно, что я, вот, девочки, я за один месяц прибавила 20 кг, когда у меня наступил гормональный такой вот взрыв. Вы не представляете, что, насколько тяжело носить этот вес. А, сейчас, а потом я еще и 10 дорастела. То есть сейчас я уже, я вешаю просто 90 килограмм. Но по мне, в принципе, этого не видно. Но вот вы знаете, или ты ходишь с 65 килограммами, или с 90. Но это уже, конечно, большой, большой вопрос. У меня вообще до, допрыгнуло до 95 килограмм. Но это особенность вот гормональный гормональный стресс. вот Период этот. Гормональный стресс, скачок. И э, вот вес рос буквально во сне вот вы знаете вот правильно говорили что глоток воздуха идет на пользу девчонки вы все все это переживете поэтому слушайте сейчас все это внимательно не думайте что вас это не коснется коснется и поверьте вы тоже переживете все это очень болезненно потому что ни одна женщина нормальная никогда не переживет того что она вдруг резко постарела вот резко вот редко вот эти уже признаки взрослой женщины когда ты я ходила я выглядела на пять лет моложе себя. То есть в 35 лет, вот мне было 42 года, я выглядела на 33-35 лет. Мне никто не давал моего возраста. Но вот сейчас я могу сказать уже точно, вот пользуясь этими париками, почему я хочу уделить внимание абрикосовому крему, я сейчас объясню. Значит, здесь содержится тоже оливковое масло, точно так же, и самое главное, девочки, что натуральный гель алоэ, То есть это выжимка, опять же, это не экстракт, которое вот какого-то вещества, какого-то там витамина, выжатого из алоэ, девочки, это гель алоэ, понимаете, это очень важно, значит, здесь масло абрикоса, у косточек абрикоса, гель алоэ, все. он идет и как увлажняющий, и как питательный, то есть его можно один брать в дорогу, и он прекрасно вот э, ну, сколько у меня сейчас попадается у меня сейчас нужно мне думать что вот что брать в дорогу чтобы средства ухода за собой то есть вот этот крем в дорогу он является самым удачным самым хорошим кремом потому что он и увлажняет и питает то есть ты обработал там встал спокойно обработал мне никогда не появляется пока сейчас отеков под глазами вот, э, но может быть кто его знает может быть э, и все не за горами но я думаю что бады все-таки меня от очень многого уберегут, от чего уже в моем возрасте. Потому что, девочки, я видела э, женщин значительно моложе меня, 43-летнего возраста, 42 года, и как женщина сидела и плакала, говорит, я мне 42 года, а я уже инвалид. И там видно было, девочки, гормональная перестройка, гормональная перестройка. Поэтому вот мужчины не так, мужчины не так способны вот на эту гормональную перестройку, а... Отреагировать, а женский организм разносит очень сильно. Поэтому вы должны об этом помнить. И это не то, что вот сладкое есть, поверьте, что сейчас ты можешь и сладкое есть, и не есть сладкое, и все равно, если гормональная система несет, бахлоток воды будет идти на пользу. Запомните это дело. И вот всегда, когда смеются над толстыми Вы знаете, я уже сейчас не смеюсь, потому что когда очень много прочитаешь литературы по этому поводу, по этой причине, я уже, наверное, экспертом стала по этой по этой литературе и вообще по этим проблемам ожирения вот вы знаете очень толстым девочкам у которых вес больше на 20 на 30 килограмм положенного им веса по их росту вот это уже показание к тому что они могут быть даже бесплодные и могут и не родить то есть это настолько перестроена гормональная система что она просто не даст этого сделать вот, но проблема ожирения это другая проблема я сделаю я сделаю другое как бы видео по поводу ожирения а сейчас мы пока будем говорить по поводу крема так вот вот этот крем как увлажняющий как питательный я буду использовать мало того что для рук вы знаете вот этим кремом я сейчас обрабатываю и ноги но я обрабатываю ноги не для того чтобы понимаете, крема для ног они рассчитаны что они в первую очередь рассчитаны на размягчение стоп для того чтобы стопы значит вот эти натоптыши не но сейчас очень много роликовых пилок которые спокойно ты нажал на кнопочку нажала на тебе бац и спилила весь этот роговой слой не надо ничего размягчать, не нужно никакие э, крема с мочевиной. Вот. а можно именно вот эти. И я сейчас просто пользуюсь вот этим э, скроллом или роллом для ног, вот эти вот этой вот э, на батарейках пилочкой для ног. Я совершенно свободно могу сейчас пользоваться э, э, кремами, и поэтому ноги, я считаю, что они до, еще гораздо больше достойнее того, чтобы их обрабатывать и чтобы кожу на них обрабатывать хорошими кремами. Поэтому вот этим кремом я сейчас обрабатываю кожу ног и кожу рук, вот. или ну, лицо я сейчас Сейчас обрабатываю морковным и виноградом. Потому что настолько уже много жирного перекормила, что надо просто уже дать отдохнуть. Сегодня не обрабатывал, допустим, ничем. Я чувствую, кожа, надо отдохнуть. Вот. Дальше, на что я позарилась, на что я позарилась, это на крема, на которые раньше не обращала вообще никакого внимания. Это вот этот крем, называется он ланолиновый. Девчонки, великолепный крем. Раньше, раньше я вот э, смотрела состав, вот крем вечера, вы все прекрасно знаете фабрики свободы, там содержится ланолин, и, естественно, этот крем очень тяжело впитывается. У них действительно крема вот у свободы впитываются значительно тяжелее, вот эти крема для сухой кожи, нежели чем крема у Невской косметики. Значит, кому не идет, кому не идет фабрика Свобода, потому что у них великолепные крема, но они тяжело впитываются. Это я могу сказать абсолютно точно. Так вот, вот это можно заменить ланолиновым кремом. Девочки, он совершенно идентичен крему «Янтарь». Есть такой крем «Янтарь» у фабрики «Свобода», который тоже содержит что? Он содержит пчелиный воск. Значит, вот здесь даже и написано, и нарисовано все, что содержит. Опять же, вазелиновое масло содержит точно так же, как наш вот этот крем лимонно-глицериновый. Он содержит вазелиновое масло для смягчения. Он носитель. Он содержит ланолин. Девочки, есть такое понятие, как воски. Воски разделяются на искусственные и на животные воски, на живые воски. Так вот, ланолин. Ланолин является, церезин еще, лона, является э, естественными восками. Вот, и пчелиный воск. Пчелиный воск является вообще животного происхождения. Есть растительного происхождения, есть животного происхождения. Я не вникала в, эту, в эти подробности. Конечно, можно было, конечно, поподробнее, но я сюда не вникала. Просто я когда писала отзывы, тогда я уже там что-то читала. Но, если честно, уже не хочу на этом зацикливаться. Просто, вы знаете, я э, прочитала одну такую фразу, что человек не смог изобрести аналог пчелиному воску. То есть состав пчелиного воска все равно зависит от пчел. Его должны вырабатывать пчелы. Именно, именно там мы не сможем ничего повторить того, что делает природа. И не надо повторять, надо просто разумно пользоваться. Поэтому вот этот ланолиновый крем я очень хорошо наносила на ночь. Вот вчера я его нанесла на ночь. Девчонки мне очень понравилось. Он мягко, он мягко, он быстро впитался. Когда я утром встала на девочки, я посмотрела на лицо. Лицо выглядело очень хорошо. Лицо выглядело очень красиво, очень замечательно, очень симпатично. Лицо было очень интересное. Вот, гладкое, действительно ровный и гладкий цвет они дают. Дальше, крема. Персиковый крем. Ну, про персиковый крем я не буду особенно останавливаться на нем. Еще я его так особенно не пользовала. Но тоже, что в нем содержится? В нем содержится персиковое масло. Вот. Вы все знаете прекрасно о пользе персикового масла. Здесь уже, конечно, и дураку понятно. Оливковое масло, как всегда. Витамин Е, ланолин. То есть, если там содержится абрикосовое масло, то здесь содержится персиковое масло. Но... Вы знаете, вот здесь вот по составу он исключительно питательный. У него будет более тяжеленький состав, но я могу сказать, что у, у кремов фабрики «Свобода» состав значительно мягче, нежели чем у ой у фабрики невская низкая косметика вот эти. у них состав значительно мягче и его вот даже вот для сухой кожи крема значительно нежнее, чем у фабрики свободу фабрики свободу конечно такие дебелые крема хорошие но девочки они тоже стоят своего и я тоже от них писала отзывы то есть я этот крем рекомендую как крем питательный вот, он тоже содержит м, хороший, хорошие питательные вещества, но увлажняющих компонентов здесь нет. Он чисто питательный. Если абрикосовый увлажняющий питательный, то это чисто питательный. Ланолиновый – это даже, я бы сказала, что не питательный. Он мало того, что питает, но он еще выравнивает кожу, структурирует и влияет на ее состав а там липидно-белковый состав вот вы знаете гиалуроновая кислота чтобы она там с, э, смогла присоединиться то есть кожа должна быть подготовлена к этому и вот именно пчелиный воск он мне вот я попробовала крем янтарь честно скажу вообще без эффекта без эмоций я как-то так вот, спокойно к нему отнеслась но потом нашла применение я делаю из него маски то есть составляю несколько кремов и делаю маски здесь я буду сделаю отличное видео для, отдельно отличное видео этого. вот аалиновый крем мне по своей, по своей фактуре мне очень понравился он совершенно отличается от янтаря э, свободовского вот, и самое завершение самое завершение это конечно крем женьшиневый Девочки, я не ожидала. Я посмотрела только что одно. Значит, все остальные крема стоят от 30 до 39 рублей. Даже 40 рублей не стоит. Вот этот крем стоит 49 рублей, ну, то есть 50 рублей, я думаю, ну надо же, ну вот вы знаете, любопытство уже разбирает. Я говорю, я, я перепробую абсолютно всю продукцию Невской косметики. И, в общем-то, мне очень хочется, мне очень хочется узнать, что, где, как, когда, куда и зачем. Вы знаете, Женьшеневый крем, девчонки, это вообще это клад. Если. Вот у меня много иностранцев сейчас знакомых. Мы разрабатываем сейчас, ну, с ними общаемся, естественно, они просят, естественно, девочки интересуются и по поводу косметики, всего прочего. Вы знаете, не стыдно будет иностранцу послать вот этот крем. Девчонки, эффект великолепный. Эффект просто отличный. Вот этот крем можно побаловать и руки этим кремом. Значит, самое главное здесь состав. Самое великолепный здесь состав. Но ну, естественно, если он называется женьшеневый, то этот состав будет женшень. Женщинь у нас вообще заявляется всегда, вот настойка женщинь и все прочее. Еще, как врач, могу вам сказать и предупредить, не делайте из вот таких вот вещей спиртовые настойки. Спиртовые настойки убивают очень много полезных веществ, но это спирт, вы понимаете, он, он жжет, он жжет, это спирт, это все неприятно, поэтому не надо, не спиртуйте, либо делайте отвары, поверьте, я на себе проверила, то, что вот у нас обычно в спиртовых настойках я делала отвары и фиг активно в сто раз сильнее поэтому больше я спиртовые отвары делать не буду вот. поэтому женщин это как биостимулятор он улучшает стимуляцию дальше что у нас делает женщин так витамин е тоже жирный жирный крем он для кожи используется всегда витамин е и дальше вот самое интересное что дальше это экстракты хиноцея, хиноцея вообще используется, она и чистой линией, используется точно так же для зрелой кожи, и здесь она используется, то есть он усиливает действие, мало того, что женщины, еще и хиноцея. Ну, еще что здесь? Здесь масло кориты. Девчонки, масло кориты я узнала по продукции и Роше. Спасибо, и Роше за кориты. Потому что там у них было мыло именно с экстрактом кориты. И мне вот это мыло настолько хорошо пошло. Я всегда умывалась, я всегда умывалась гелем, вернее, мылами. А тот я купила у... И в Роше восточное мыло. Девчонки, оно было, там входился состав коритов. Вы знаете, я просто поражалась. У меня волосы великолепны. Вот, этим, вот это мои, восстановление моих волос. Потому что я всю жизнь, 25 лет, проносила очень короткие стрижки. У меня пропали волосы. Пропали волосы сразу на следующий день после Чернобыльского взрыва. Значит, настолько была мощная электромагнитная волна, и настолько она сильно подействовала мне на щитовидную железу, что мгновенно вылезли волосы. На следующий день у меня буквально, вот, я осталась без ничего. И я, и я ходила не это самое, я ходила без волос. Но вот спасибо, что у нас появилось чистое девчонки, я пользовалась Лореаль, я пользовалась Гарниер. Боже мой, чего я только не пользовала. Особенно помню Лореаль, Боли Месьеор. Девчонки, помните, вот такое было? Только-только начало все это появляться. Когда я первый раз помыла, я сказала, все, я сказала, шампунями волосы исправить невозможно. Можно! Так вот, шампунями чистая линия, я восстановила и восстанавливаю сейчас себе волосы. У меня волос был прямой, как палки. И видите, что сейчас из этого волосы получается. То есть уже эффект, конечно, есть. У меня такой длинный волоса никогда не было. Я делала только короткие стрижки. А тут я уже посмотрела и говорю, послушай, у меня действительно вьется волос, действительно волос хорошо выглядит. И поэтому можно на этот волос посмотреть всегда для любой женщины интересно носить волос длинный мужчинам это всегда нравится и еще девочки один момент О, у нас есть космические излучения и волосы являются хорошими антеннами для того чтобы вот эти вот космические излучения носить вернее не носить космические излучения ловить поэтому если у если вот вы знаете есть такое поверье если у человека что-то случилось с волосами а колдуны делают и у человека сразу вдруг ни с того ни с сего портятся волосы значит человеку сделано на жизнь жди беды по жизни и у меня действительно так и было девочки поверьте признак того что я сумела восстановить волосы это очень важно потому что значит моя жизнь начнет восстанавливаться я с 96 -го года была в таком цикноте вплоть до нищеты просто меня гнали из моего собственного дома Им было абсолютно плевать что где и куда вот это очень страшно пережить такое страшно вот, и вот после всего этого, когда я увидела вот этот волос, у меня муж тоже не поверил, что у меня такой волос. Вот, А когда уже увидел реально, что такой волос, реально существует, вот тут уже обо мне, вы знаете, даже те гады, которые сделали мне вот эту гадость, на меня делали, на меня там колдовали, и религия Буду там была полностью направлена в мою сторону. И вы знаете, когда они у меня увидели с вот этой длиной волос, вы знаете, они заткнулись. Поэтому, девчонки, пользуйтесь вот этими кремами, не отворачивайтесь, потому что все то же самое содержится в импортных кремах, все то же самое. Но только это наш производитель. Наш производитель лучше знает, какие мы используем овощи, какие мы используем продукты. Оливковое масло используют все, но масло бывает рафинированное, а бывает не рафинировано. Так вот, лучше пользоваться нерафинированным маслом. Либо пользоваться только кремами, потому что рафинированное масло это фактически уже, ну как, изуродованное, химически изуродованное масло. То же самое, как маргарин. Что такое маргарин? Это масло, обычное наше масло обогащенное водородом девчонки говорю, на маргарине даже пища невкусная мы когда-то делали но где-то маргарин стоил 60 копеек тогда все было в копейках Вот, поэтому то что это копеечная продукция не говорит ни о чем это говорит только о том что она отечественного производства не надо плеваться продукции отечественного производства это все очень важные вещи я это все выложу в youtube и я очень хочу чтобы знали и чтобы видели меня мои недруги которые довели меня до нищеты что я далеко не являюсь нищенкой, и что я далеко э, не, не упала, как бы, так сказать, меня, э, меня очень сильно побила жизнь, покосила, и мне очень хочется, чтобы люди все-таки видели то, что человек все-таки не опустился, что я не… во мне расп, расп, ну, распространяли что я пью, что я наркоманка, что я алкоголичка, то есть ну, настолько все пытались, вот. и даже вот здесь, вот, вы понимаете, даже вот люди, настолько людей запрограммировали, что люди ходят, видят мимо меня, нет, ты пьяная, ну, то, ну вы понимаете, что люди больные, психически больные, поэтому, девочки, не обращайте внимания ни на кого, живите своей собственной жизнью, сейчас это очень важно, потому что чужое мнение сейчас вообще ничего не значит самое главное то что ты думаешь о себе я человек такой что я контактный человек тем более что я пережила тра травлю вот, но я могу вам сказать что на это не надо смотреть на это не надо рассчитывать надо рассчитывать только на свои собственные силы спасибо за внимание вот я заканчиваю конечно уже свою лекцию я очень довольна